Добрый день, с вами я, Богат. И сегодня мы с вами опять на площадке Gloport рассматриваем топовые продукты. Товары в тренде. Вот мы видим товары в тренде. И меня заинтересовал продукт, который называется «Зарабатывай 90 тысяч рублей в месяц». Денежный директолог. Зарабатывает до 90 тысяч в месяц пошаговая инструкция и несколько видимо курсов. Сейчас мы перейдем на сайт автора. Автор у нас Веснин Алексей и посмотрим, что нам предлагает автор. Давайте перейдем на сайт. Так, вот у нас на сайте написано «Онлайн-курс «Денежный директолог. Зарабатываете от 25 тысяч рублей ежемесячно на настройке интернет-рекламы». Ну, в принципе, то, чем занимаюсь я, это мне, конечно же, близко интересно, то, чем, видимо, кто-то из вас начнет заниматься или уже занимается. Давайте посмотрим, что у нас следует дальше. Дальше у нас идет видео.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 Кто такой директолог, чем он занимается и то, что здесь не нужно никаких вложений – это самое главное. То, что подобных курсов на самом деле на сегодняшний день я не встречал еще и то, что речь пойдет о Яндекс Директе, о его настройках и о привлечении потенциальных клиентов. Значит, здесь вы почитаете немного. Обо мне, вот пишет, делится Алексей своей историей почитаете, зайдете на сайт. Результаты довольных клиентов тоже почитаете. Посмотрите, все довольно-таки классно и хорошо описано, правдоподобно и на самом деле реально. Так, часто задаваемые вопросы, ну я все быстренько, видите, пролистываю, потому что дальше уже будет задача ваша. Зайти, посмотреть, почитать и э, решить, нужен вам этот курс или не нужен. Так, значит, здесь мы дальше дошли до э, тарифов. В какой формат обучения вы выбираете для себя? Базовый, который стоит всего лишь 890 рублей? Или же э, оптимальный, в который что входит? Обучающие материалы входят и в тот и тот. Поддержка автора по электронной почте и в тот и в тот входит. Поддержка вконтакте и в тот и в тот. Пять схем заработка. Ребята, не одна схема, а вы сразу приобретаете 5 схем заработка. Дальше гарантия заработка и туда и туда входит и плюс что входит в оптимальный дополнительно дополнительные занятия готовые кейсы готовы рекламные кампании поддержка в течение 365 дней после окончания курса это я тоже встречаю довольно таки редко Хотя сам поддерживаю своих клиентов не 365 дней, а годами, и несколько, по несколько лет поддерживаю, никогда их не бросаю. Гарантия, прибыль и результат. Значит, 2970 рублей. Ну что ж, выбираем курс за 2970 рублей. Жмем начать обучение. И что же мы получаем, когда мы приобрели данный курс? мы получаем э, огромное количество файлов, которые нам нужно будет скачать. И здесь э, пошаговые уроки один за одним, которые приводят вас к тому результату. Видеоуроки, э, текстовая инструкция, то есть в, в текстовом варианте и в основном обучение проходит э, в видеоформате, то есть пошагово вы все забираете видите это полный курс да здесь идет кейсы дополнительно сейчас я раскрою здесь вот так вот да и здесь мы видим кейсы по контекстной рекламе то есть вот есть готовые кейсы которые просто нужно взять то есть система копипаст скопировать вставить и у вас уже готовая реклама полностью настроенная Алексеем, профессионалом, который занимается в этом деле не первый год и сам на этом зарабатывает и больше ни на чем другой. Готовые рекламные кампании, то есть тоже готовые рекламные кампании Алексей вам дает. Блок базовая, база клиентов для работы, то есть он с вами делится своей наработкой. Это клиенты, база логистических компаний и так далее и так далее видите то есть на самом деле человек открыт он с вами делится абсолютно всем если вы спросите если у вас вдруг возникнет такой вопрос и вы спросите но ну зачем же сливать как говорят многие такую хорошую схему дело в том что этим займется не каждый так же как и я допустим я этим занимаюсь но не думаю что займется этим каждый поэтому дело выбора тем кому это интересно тем который уже пробовал в Яндекс.Директе, и у него по той или иной причине получилось или не получилось, он может улучшить, укрепить свои знания, плюс получить готовые кейсы. Это очень здорово, комфортно, и, конечно же, благодарю Алексея за такой замечательный, просто классный курс. Дополнительные материалы вот здесь идут, да. И э, контактная информация полностью можно связаться с э, автором и со всем. Давайте вернемся еще раз на Глопорт и посмотрим, почему же курс классный и чем это можно определить здесь. Да, смотрите, вот как только вышел курс, у него конверсия была 6-7 и конверсия растет 5-7-9 и выросла до 30. О чем это говорит? О том, что люди, которые взяли этот курс, ну вот типа меня, да, посмотрели, рассказали, прошли, попробовали, сравнились с теми знаниями, которые у них были до этого, и теперь смело можно говорить о том, что курс классный, и пошла хорошая конверсия, курс начал продаваться, потому что он нужен людям, он доступный, если говорить о базовом да? Варианте Он доступный и довольно-таки полноценный, то есть очень много всего-всего-всего, что нужно было бы, то есть под ключ бизнес, под ключ. Если вы уже копнули Яндекс Директ, то этот курс э, закроет вам абсолютно все ниши и вы будете довольны очень так же, как и я. Так что, я думаю, вам понравилось видео, я, вам, я думаю, что вам понравился обзор, я вам показал начинку курса, я показал вам автора, мы послушали вместе, как он говорит, и осталось только вам нажать вот эту вот кнопочку, которая называется... Начать обучение, начать обучение. Я все же вам рекомендую начать обучение за 2970 рублей. Здесь вы получите все под ключ от и до и плюс поддержку на 365 дней. Это, я думаю, классный вариант для того, чтобы, во-первых, отбить первые свои деньги как можно быстрее и потом начинать серьезно зарабатывать так же, как Алексей. Ну что ж, всего доброго, с вами я богат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, до следующих встреч. И э, думаю, что вас в следующем будут ждать такие же замечательные обзоры, интересная информация и все, что касается заработка на моем канале. Всего доброго, с вами я богат.